Еще хочется показать красоту этого места, фонтан, собственно сам парк, дворец издалека, регулярный парк, разбитый по законам французского парка. А рядом зоопарк, который был открыт по велению императора Франца первого супруга Марии, Марии Терезии. Он увлекался очень науками, искусствами, науками естественными, а балетой Терезии в свои руки... Управление государством. А это фонтан, который чисто символическое значение имеет. Нептун, его царство. Это наведение порядка во всем мире. Вот, олицетворение силы. Аллегория такая. И вот прославление монарши. дальше на горе за этим фонтаном другое прекрасное строение не знаю как называется так как парк громадный и мы сейчас хотим все посмотреть полюбоваться вот этой красотой симметричностью этого парка Здесь много туристов, но относительно немного. И наконец мы пришли на этот холм, с которого открывается прекрасный вид на Вену. Впереди садово-парковый ансамбль Шонбрун. Вот регулярный парк в французском стиле. А дальше Вена. Над всеми высится Башня Стефан. Собор святого Стефана. Вот так. Старая Вены. А позади, вот на самой высокой точке, это Глориэтта. Глория это слава. А главета это, это вот такая уменьшенная слава с орлом, символом монарши власти, с прудом прекрасным, с парковой скульптурой, вазоны белые, Скульптура Вот а сейчас там под стеклом зале застекленном находится очень пафосное кафе очень много прогулочных дорожек очень много туристов здесь но относительно конечно немного потому что летом здесь громадные толпы а внизу под этим холмом вот скульптура не фонтан Нептуна. Мы его уже миновали, он там где-то оказался. Дошли на высочинный холм к прекрасному павильону, который называется Глориета. Это триумф красоты, славы императорской власти. Прочитай, пожалуйста. Вот. секунда августа это Мария Терезия Августа имперанти эректум 1775 год. То есть... Возведена а... и... гормотка да. в 1775 году в честь Марии Терезии и Иосифа Августа. Да. да. Во время, во время Марии Терезии и Иосифа Августа. Вот такой вот триумф власти императорской. Всего лишь навсего летний павильон с такой парадной лестницей. Но тут устраивали праздники летом. Гуляние. Монарша особо приглашала гостей. И во всем этом парке. Вот там мы видим Шонбрун. Тут дворец летний, громадный парк вокруг. Здесь, наверное, звучала музыка. Наверное, были и иллюминации, и окни, и наряженные гости. В общем, я представляю, какая здесь была красота. Верхний дворец. Мы зашли с другой стороны. Все рассмотрели. Все залы. И спускаемся сейчас по парку вниз. По этому прекрасному регулярному парку вниз к нижнему Бельведеру, а там далее высятся башня собора Святого Стефана и вся Вена, старая Вена. Мы находимся сейчас в близ нижнего Бельведера. Это фонтан. Зимой он, конечно, не работает, но он великолепен летом. Здесь все в цветах. Это лабиринт. Представьте себе все растения зеленые. Все тщательно выстригается. Ровные-ровные линии. Пирамидальные формы тис. И вдали там нижний бельедер, тоже сокровищница искусств. Все, мы кидаем это прекрасное место и удаляемся.